Здравствуйте, меня зовут Наталья, я сотрудница образовательной программы Здорового питания ВИК. В этом видео вы узнаете важность железа для здоровья, продукты, богатые железом и продукты, содержащие витамин С, привычки, которые могут повлиять на уровень железа. Итак, приступим. Что представляет собой железо? Железо – это минерал, необходимый организму для роста и развития. Ваш организм использует железо для выработки гемоглобина – белка в красных кровяных тельцах, которые переносят кислород из легких во все части организма, а также миоглобин – белок, который обеспечивает кислородом мышцы. Ваш организм также нуждается в железе для выработки некоторых гормонов. Получаете ли вы железо в достаточном количестве? Большинство жителей Соединенных Штатов получают железо в достаточном количестве. Однако некоторые группы людей чаще, чем другие, испытывают проблемы с получением достаточного количества железа. Девочки-подростки и женщины с обильным менструальным циклом, беременные женщины, младенцы, особенно если они недоношены. Либо родились с маленьким весом, доноры, которые часто сдают кровь, лица с онкологическим заболеванием, желудочно-кишечными заболеваниями, либо сердечной недостаточностью. Каково влияние железа на здоровье организма? Железодефицитная анемия вызвана низким уровнем железа и может иметь большое влияние на ваше здоровье. Симптомы железодефицитной анемии включают в себя желудочно-кишечные расстройства, слабость, утомляемость, нехватку энергии, проблемы с концентрацией внимания и памятью. Анемия также может снижать вашу работоспособность и способность выполнять физические нагрузки, а также контролировать терморегуляцию организма. У младенцев и детей с железодефицитной анемией могут развиться трудности в обучении. Дефицит железа – не редкость в Соединенных Штатах, особенно среди детей младшего возраста, женщин моложе 50 лет и беременных женщин. Теперь, когда вы узнали, что такое железо и как оно влияет на ваше здоровье, давайте определим продукты, богатые железом, и роль витамина С. Вот некоторые распространенные продукты, богатые железом. Мясо, яйца, курица, орехи, рыба, бобовые, например, фасоль, чечевица, горох, нут и арахисовое масло. Продукты с высоким содержанием витамина С помогают организму усваивать железо. Цитрусовые, например, апельсин, лайм, лимон и грейпфрут, ананас, Манго, папайя, болгарский перец, клубника, киви, листовая капуста, а также брокколи и помидоры. Вот некоторые продукты, снижающие усвоение железа. Чай с кофеином, кофе и газированные напитки с кофеином, а также высокое потребление продуктов, богатых кальцием, например, йогурт, молоко и сыр. А сейчас... Мы с вами поиграем в игру, которая называется «Куда поместить этот продукт?» Чтобы показать вам, к какой категории относятся некоторые продукты, с которыми вы, возможно, знакомы. Когда каждый продукт будет указан, скажите, к какой категории, по вашему мнению, он должен относиться, и тогда вы увидите ответ. Горох нут – железо. Ананас Витамин С Брюссельская капуста Витамин С Арахисовое масло Железо Помидоры Витамин С Мясо Железо Гибискус Витамин С Овес, Железо Медовая дыня Железо Курица Железо Клубника Витамин С Гуава Витамин С Листовая капуста Железо Чечевица Железо Яйца Железо Папайя Витамин С Рыба Железо Острый перец халапеньо Витамин С Хлеб из обогащенной муки Железо Отлично справились! Это упражнение напомнит вам, как определить продукты, богатые железом, и важность их употребления вместе с продуктами, содержащими витамин С для лучшего усвоения. И не забывайте избегать продуктов, которые снижают усвоение железа. Давайте выполним следующее задание. Мы определим, в каких продуктах, входящих в программу ВИК, содержится железо. Продукты, богатые железом. Бобовые, фасоль, корох и чечевица, арахисовое масло, тофу, обогащенные хлопья, в том числе каши для малышей, яйца, цельнозерновой хлеб, макароны, рис, овес и темно-зеленые листовые овощи. Разве не удивительно, сколько продуктов богатых железом? Вы можете приобрести на программе ВИК. Надеемся, что вы рассмотрите возможность включения в свой ежедневный рацион продуктов богатых железом, вместе с продуктами, содержащими витамин С. В этом видео вы узнали, что представляет собой железо, его функция в организме, в каких продуктах содержится много железа и как повысить содержание железа в организме. Я надеюсь! В этом видео вы познакомились с новыми идеями и возможностями включать в рацион питания вашей семьи продукты, богатые железом. Пожалуйста, ответьте на вопросы программы ВИК, полученные вами по текстовому сообщению, и ваши продукты будут начислены на вашу карту. Благодарим за внимание.